так новости с, с жару так сказать имеем имеем мониторчик lg flatron вот такой модельки была проблемка включается картинка есть буквально 5 секунд и выключается Выключаешь, включаешь, опять работает 5 секунд и выключается. Во всех видео советовали менять кондеры. Я, в принципе, тоже так и начал делать. Вот у меня тут стопочка кондёров, кучечка. Вот я их тут начал менять. Они не сказать, что были вздутые, но я их тем всё равно, короче, поменял. Вот, но нашел другое видео. Другую статью, точнее, и видео потом, где начали говорить про подсветку. Вот она подключается подсветка. То есть 4 лампы подсветки. И посоветовали просто нагрузить одну из ламп. Сейчас я ее выдерну и покажу, что будет, как точнее найти неисправную лампу так вот выдернул разъемчик сейчас я выключу подсветку чтобы было видно так включаем монитор Видим, вот что он погас и не знаю слышно ли нет что-то очень жутко пищит В общем, я поочередно выдергивал, втыкивал вот эти вот штекера и остановился вот на этом, потому что когда выдернут он, что-то пищит и монитор ну, вырубается. Далее, что сделал? Там советовали ну как-то нагрузить это. Либо резистор воткнуть, либо, как в Советском Союзе, лампочку. Просто нагрузочную лампочку. Лампочку я эту выдернул. Вот такой вот есть тепловентилятор у меня старый. И вот тут была эта лампочка. Я ее откусил, выпрямил ножки. И она идеально подходит сюда. Сейчас продемонстрирую. Так, соответственно, забыл показать, что монитор как бы... Сейчас я его выключу. Так, вот. Сейчас включаем. Монитор включился и погас. Это у меня ВКонтакте, Сорян. Еще раз выключаю. У меня там открыт ютубчик. Вот он загорается и гаснет. Теперь берем вот эту лампочку. И она просто идеально туда заходит. вот видим что подсветка не горит выключаю включаю Оп. и все монитор работает он до сих пор стабильно работает есть картинка вон у меня там ютубчик Любимый. Три копейки. И даже не надо было менять кондеры. Вот такие дела.